Сейчас попробуем добавить аккаунт и канал в систему Telegramba. вводим e-mail, который мы указали при регистрации, и пароль, соответственно. Попадаем в систему Телеграмба. видим, что у нас здесь пока ничего нет, это логично, потому что мы ничего не добавили. Попадаем на страницу каналов, можем нажать добавить канал, он нам посоветует сначала добавить бота в админы канала, то есть я создал специально для этого канал, такой простой, но будем на нем экспериментировать. Нужно добавить аккаунт, который является админом этого канала в систему, иначе никаких манипуляций с каналом производить нельзя. Важно, нужно сначала добавить аккаунт Telegram, который является админом. Так, можно нажать кнопку, но на компьютер сейчас эти ссылки глючат, поэтому бот с команды не открылся. Можно просто найти этого бота по никнейму, вот он, и передать ему команду, вот эта вот, которая красным выделена, отправить. И мы видим, что аккаунт добавлен к пользователю такому-то, то есть наш пользователь реально. Нужно обновить. И мы увидим, что вот здесь наш аккаунт добавлен. Теперь мы можем добавлять каналы, в которых этот аккаунт является администратором в Telegram. Но прежде чем добавить, нам необходимо добавить бота в админы канала. И заходим в мой созданный канал и добавляем администратором бота. Можно оставить только полостин. Нам, собственно, только за этим же он не нужен. бот добавлен теперь можем взять ссылку на канал можно взять такую ссылку можно оставить просто name, неважно система поймет добавляем канал все канал в системе можно теперь добавлять посты